Вот, ребят, сегодня еще Веста приехала, 1,8 э, на ручной коробке э, Владелец до этого в октябре, что ты, как говорил, да? прошивка. Да, да. Здесь аккуратнее, там камера висит на, За пешеходником Да, и э, данная прошивка Это уже другой релиз у меня Как и обещал тогда с 5 января выпустил с фазорегулятором, но потом доработал ее 16 февраля, ой, февраля, января, уже доработанная версия вышла. Там некий не косяк, а плавание было оборотов а при прогреве мотора. Но, как казалось, эта сама проблема не связана с, именно с моей прошивкой. Она оказалась, что это штатная штука, ну, то есть недоработка. Ну, пришлось ее, соответственно, дорабатывать в течение вот этого между... 5 и 16 числом, то есть 16 я релиз выпустил. Ну, как бы едем все нормально. Не знаю даже как, как у тебя по ощущениям. Здесь нам налево надо. Прекрасно, машина прекрасно набирает скорость. Отлично держится обороты. Э, на холостых все хорошо. Очень нравится. Я в восторге. А по отношению к предыдущей, как она. Разница есть, есть. есть разница. Прошивались в октябре, разница чувствуется. Разница есть, и разница очень хорошая. Ну, отлично. Машина стала динамично машина стала послушна. Очень нравится все. Действительно, прошивка прекрасна. Ну да, еще поедешь сейчас э, по трассе? По еще, трассе. Да, вечером вот. сегодня поеду. Да. По у меня будет, Посмотри, да. как она просто на трассе. но ребята говорят, как бы нет никаких проблем и расход вроде как немного падает. Ну, не знаю, насколько хорошо, он там хорошо. падает, конечно. Э, если ты ездишь, то наверно должен знать, сколько он там было и сколько да, да, да, сколько да, да, получилось раз Я этот момент сразу замечу. Да. Ну, отлично. Так что, ну, прошивку еще будем дорабатывать, естественно, но ну, сейчас у меня времени на это нету, я сейчас занялся, мне надо э, Вестами Спорт, э, ну, закончить все это, потому что их очень мало сейчас, машина, э, надо кого-то вызывать, дорабатывать, а это время очень... До фига уходит. Ну, плюс еще Ки и Хундаи сейчас пошли ими тоже заниматься. Я просто физически не успеваю все делать. В принципе, вот этот релиз мы сделали. Он очень стабильный и очень хороший. То есть, ну, нареканий нету. Ни на роботе, ни на ручке. Все гладко, все хорошо. Но не, не забываем, да, я еще продолжу все-таки это все делать. Потом может быть на базе новых прошивок Все это сделаем Потому что новые прошивки По крайней мере на Ручную коробку вышли Но некая есть там проблема С программатором Они еще толком не понимают Приходится сливать прошивку Дорабатывать Потом заливать ее обратно Нельзя уже готовую зашить ну и на ее базе тогда будем на ручку делать, и фазик я еще там более там, гладко все же сделаю, чтобы прям вообще идеально было. Так что не забываем подписываться, ставить лайки, колокольчики и все остальное, и до новых встреч!